Приветствую всех и в сегодняшнем видеоуроке мы рассмотрим создание анимационного блупринта для животного Это может быть как ездовое животное, так и просто какое-то животное, которое будет у вас находиться на сцене С использованием Root Motion анимаций, которые собственно, и будут управлять скоростью и также траекторией нашего животного я скачал пак пак называется farm animals Pack. он когда-то был бесплатно я не знаю сейчас он бесплатный или нет но вы можете использовать любой пак с животным где у вас будут анимации root motion собственно давайте поговорим об анимации давайте я здесь веду волк и у нас есть две Анимации два типа э, в данном паке. Да, мы давайте откроем обычное передвижение. Так, сейчас у нас шейдеры прокомпилируются. У нас есть э, вот такая анимация, э, где, собственно, наше животное просто идет вперед. А по дефолту оно идет вперед на месте, да. Если мы здесь посмотрим, то у нас э, галочка Root Motion даже если будет включена, у нас как бы изменений никаких не происходит. То есть эта анимация называется In Place, э, когда э, у нас происходит движение на одном месте. То есть наша Root кость у э, животного либо же персонажа он никуда не сдвигается. Э, в случае с э, Root Motion анимацией root motion анимация она не является in place но мы видим то что когда наша анимация проигрывается до конца то она сбрасывается и начинается все сначала появляются вот такие рывки эта анимация не является in place и чтобы сделать эту анимацию для использования с root motion мы здесь ставим галочку enable root motion Тогда в таком случае у нас, собственно, наше животное будет идти на месте. Но на месте оно идет, если мы здесь... Так, сейчас я вспомню, где это включается. Animation и процесс root motion мы запускаем и у нас а, происходит следующее наш mesh а, движется вперед но root кость остается всегда на месте а, и таким образом когда мы будем а, использовать root motion анимации то скорость нашего Животного либо же персонажа Она будет э, зависеть от скорости проигрывания анимации То есть в данном случае у нас вот такая скорость Ну собственно у нас сцена вьюпорта закончилась И он начинает движение с другой стороны э, Таким образом это нам позволит В зависимости от анимации создать плавное движение И немного другую систему передвижения Нежели мы создавали это ранее Эту галочку ставить не обязательно. Эту галочку мы ставим только для того, чтобы увидеть, является ли анимация наша с Root Motion. Это мы можем закрыть. И, собственно, следующее, что нам понадобится, это создать Blend Space. Давайте создадим Blend Space. Animation Blend Space. На нашем животном BS Давайте назовем RM Root Motion uh, Movement И открываем uh, Сразу что мы здесь делаем uh, Здесь мы уже не используем Скорость персонажа Либо же скорость нашего искусственного интеллекта а здесь мы уже используем э, значения какие-либо. Это может быть от 0 до 1, от минус одного до одного и тому подобное. То есть э, ставите те значения, которые вам будут удобными. Э, ну давайте здесь э, нам нужен idle. Э, так. Idle. нам нужен какой-то подходящий idle так этот не подойдет есть look around вот обычно idle <coughs> и здесь теперь что мы делаем здесь мы прописываем uh, kern то есть повороты uh, повороты мы пропишем uh, наверное минус 90 90 либо же Давайте посмотрим, насколько у нас поворачивается в анимации turn-l, turn-r. рут нам нужен. Ну, в принципе, да, мы здесь... Хотя мы здесь меньше, чем на 90 градусов. Поворачиваемся. Я думаю, мы здесь выставим градусов 60 при повороте. Uh, так, где наш Blend Space? И здесь ставим минус 60 и 60. То есть смотрим на анимацию, если у нас uh, прям влево или вправо будет полный поворот, то тогда мы можем здесь поставить 90, минус 90. Если у нас будет совсем маленький поворот, да мы можем выставить 45 и тому подобное. То есть эти все значения можно все равно потом подкорректировать, когда мы уже будем тестировать само передвижение. Сейчас нам нужно выставить все анимации. Так, мы idle выставили. Давайте выставим... Валк. Айдл-анимация uh, у нас не может быть с Трудмошэном, да, по умолчанию. Валк uh, у нас уже есть с Трудмошэном. То есть, idle валк uh, И также нам нужно смотреть, есть ли здесь передвижение назад. Mm, то есть я здесь не вижу передвижение назад back go to back нет у нас здесь нет передвижения назад к сожалению run тогда мы сделаем пока что без него поставим run сразу в анимации выставим root вот motion Давайте спринт проверим спринта тоже нет то есть у нас по факту три состояния это на месте, ходьба и бег соответственно мы это все смещаем вниз раз, два, три а позиции у нас мы можем здесь поставить две позиции в поворотах поскольку да, в лево и вправо у нас нет каких-либо отклонений по градусам Uh, здесь у нас скорость, uh, мы введем скорость, но здесь мы будем использовать от нуля, uh, ну, к примеру, до трех. И здесь мы также будем использовать, единственное, что здесь нам нужно использовать три. Так у нас немного. Хотя, подождите, два. Нам здесь нужно использовать два. Uh, snap Grid. Ставим галочку, выставляем примерно сюда, кликаем правой кнопкой мыши и также Snapdragon Grid, чтобы заново все не переставлять. То есть у нас есть стоять на месте, идти и бежать. собственно. Дальше сразу, пока мы не забыли, Target Weight Interpolation мы поставим 4, для того, чтобы у нас нормально смешивались анимации. И теперь нам нужен турн. Так, мы выбираем Run налево, ран направо, Walk Run налево и valk Run направо. А теперь что нам нужно сделать, это выставить везде галочки Root Root Motion и Root Motion. Так выставили все галочки и теперь нам нужно создать анимационный blueprint. Animation, animation blueprint. Вот, окей. Okay. И это у нас будет что это у нас будет? Это у нас будет аниме BP год открываем так, ну здесь пока что мы можем даже стоит машин не создавать мы можем просто вытащить наш uh, movement поскольку стоит машин ну здесь пока что у нас анимации не особо много да, мы рассматриваем только передвижение Uh, сразу создаем переменную, PromoteVariable Variable, uh, Поворот и Promoted Variable, Скорость. Переменная есть. Uh, следующая настройка, которую нужно сделать, это в Anima uh, Preview Editor, либо же в класс Default. Uh, в принципе, это не особо имеет значение. Поскольку мы можем здесь переключиться Edit Default Нам нужно RootMotion Монтаж Only То есть это RootMotion проигрывается только на монтажах Заменить на Root Motion From Everything Для того, чтобы у нас на всех анимациях Мог проигрываться root Motion. Это важно, поскольку если мы это не выставим У нас root Motion работать не будет так и следующее что мы сделаем нам соответственно понадобится blueprint blueprint класс давайте сделаем character BP код давайте его откроем и настроим поставим год так давайте его повернем сразу у нас здесь установлена стрелочка Какую сторону у нас должен смотреть mesh? Uh, уменьшим капсулу. Нам не нужна такая высокая капсула. Mm, примерно вот такая. И сместим вот сюда. Так, устанавливаем анимационный blueprint. Нам нужен Animbp год. У нас анимация заработала. Uh, следующее, что нам нужно сделать, нам нужно как-то переключать uh, наши стейты. Давайте создадим blueprint uh, enumeration e. Yeah. Mm. Момент, Speed, ну пускай будет так. И здесь мы возьмем три позиции. Это idle, walk и run. Собственно, наши три позиции, да. сразу добавим сюда рейбл movement speed здесь movement speed compile save и давайте какую-нибудь логику сделаем во-первых нам нужен А я не помню какой у меня здесь event uh, project settings input нам нужны повороты повороты у меня это move right left uh -huh. поворот это у меня move right left Move right left, берем. И создаем э, переменную. Turn, float, переменную. И подключаем ее сюда. То есть здесь мы передаем повороты. Поскольку если мы нажимаем клавишу A, у нас будет э, минус 1 э, Нажимаем D у нас будет один. Э, да, у нас как раз здесь в нашем Blend Space указано то, что. Хотя, подождите, у нас здесь указано то, что у нас минус 60, 60. Я понял, мы тогда это сделаем попозже, повороты, но пока что мы так установим. Нам переменная терн все равно понадобится. А возможно, не понадобится. Ладно, пускай пока будет. Давайте возьмем double W keyboard и S keyboard, возьмем switch и возьмем каждую переменную set, то есть мы сделаем такой переключатель, в случае если у нас idle и мы нажимаем W, у нас переключается на Волк. В случае, если у нас волк, мы нажимаем на W, мы переключаемся на run. И в случае, если у нас run, мы нажимаем на W. Единственное, что если у нас run, мы нажимаем на W, у нас ничего не должно происходить. А это мы скопируем. И если мы нажимаем на S, у нас run, то мы переключаемся на волк. Если мы нажимаем на S, у нас волк, мы переключаемся на idle. Ну собственно, если idle, мы никуда не переключаемся. Единственное, зачем я здесь убрал, нам нужна копия. То есть если бы у нас было больше, да, передвижения назад, спринт, то мы бы здесь добавили больше э, состояний для нашей скорости. И, собственно, в этой переменной uh, мы также можем получать индекс. То есть у нас это будет 0, 1, 2. Uh, таким же способом у нас здесь uh, 0, 1, 2. Наша скорость. Переходим в анимационный blueprint. Uh, вызываем begin, begin, begin, begin uh, event, begin, blueprint. Здесь делаем cast to год. Здесь берем try getPoundOwner. То есть это наш владелец анимационного блупринта. И записываем в переменную. Что мы сделаем здесь? Мы здесь возьмем нашу переменную и сделаем ее convert to validate get. То есть если она валидная, то у нас будет все в порядке из этой переменной мы сразу достаем, достаем moment get moment speed и делаем promove to variable мы можем сделать либо же мы можем сделать следующее взять speed set и подключить как бы нам это подключить Байт нам нужен байт байт байт Флот, и в принципе мы уже можем проверить наше передвижение так что я хочу сделать я хочу world settings world settings выставить хочу default pawn class bp голод и собственно нам здесь нужна будет камера и spring arm. так выставляем spring arm и выставляем камеру Камера нам нужна на спрингарме. Спрингарм. Давайте его поставим где-нибудь сюда. Давайте нажмем play. Ну и, собственно... У нас передвижение работает да тут немного а, у нас будут ошибки но эти ошибки касаются того что мы вселяемся не в персонажа а мы вселяемся в собственно животное поэтому на эти ошибки мы не смотрим у вас этих ошибок не будет а, так что мы сделаем дальше ну давайте сделаем повороты. Давайте их сделаем сейчас попроще. Но в дальнейшем, если вам будет интересна эта тема, мы а, как бы все это можем усложнить. А, давайте здесь поставим минус 1.1. То есть у нас поворот будет работать таким образом. Здесь мы в блокноте записали <coughs> переменную turn, и мы ее передадим в графе get turn. Вот так вот мы передадим. То есть сделаем максимально простую настройку. Uh, так, ну давайте посмотрим, что у нас тут произойдет. Uh, мы можем двигаться. Так, ну у нас, по-моему, у нас не происходит RoadMotion. Mm -hmm. <coughs> Анимационный блокпринт, RoadMotion, здесь мы выставили. settings так давайте здесь отладку поставим animation процесс root motion у нас должно это все работать uh, давайте посмотрим класс default uh, use контроллер яв давайте мы это снимем здесь uh, spring армием посмотрим use spawn control rotation ну, давайте поставим давайте посмотрим Так, ну, теперь у нас работает RootMotion, то есть нам нужно снять галочку для того, чтобы мы э, не управляли нашим животным. Так, давайте сделаем управление мышкой, чтобы мы могли смотреть вокруг <coughs> животного. LookPitch лук Look я и здесь собственно так контроллер pitch и контроллер я что чтобы сделать Яв. отключаем жмем play мы можем теперь делать осмотр мышкой и собственно мы можем управлять нашим животным и мы управляем им в зависимости от скорости анимации да конечно в данном случае у нас здесь Анимации не очень подходят. Так, давайте посмотрим. У нас здесь три. А мы, получается, максимум не доходим до трех. А, давайте здесь сделаем следующее. Здесь вызовем select. Подключим select. Айда у нас 0. Валк у нас... Давайте посмотрим. Валк у нас это 2. Наверное. Если мы пойдем от 1 до 3. Мы здесь... Давайте до 2. 1, 2. Да, если мы здесь до 2 выставим... Uh, я ошибся здесь не 3, а 2, поскольку у нас от нуля идет. Uh, я допустил ошибку. Давайте здесь вернем назад. Как было. И здесь установим uh, 2. Давайте посмотрим. Да, теперь мы делаем правильный просчет, и теперь, собственно, мы можем управлять животным. Да, мы нажимаем S, мы замедляемся, останавливаемся. Нажимаем один раз W мы идем. Два раза W мы бежим. Ну, был бы Sprint, мы бы добавили спринт. А, собственно, вот такого результата можно добиться с помощью roadmotion. А, это, конечно же, ну, минимальный результат, которого можно добиться. И, собственно, это выглядит лучше, чем бы мы делали стандартное передвижение. Поскольку, скорее всего, чтобы сделать вот такой плавный поворот, нам пришлось бы использовать сплайн. В данном же случае у нас все это делает анимация. Ну, в принципе, на этом все. Можно, конечно, здесь еще много чего добавлять, если есть анимации. Поскольку эта система полностью зависима от анимаций ну я думаю на этом урок мы закончим если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии если вы не подписаны на канал подписывайтесь если вам интересна эта тема пишите комментарии мы можем еще разобрать несколько серий с использованием рот мошен анимаций и думаю что эта тема довольно таки актуальна. поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока